Я хочу тебе помочь. Я уверен, что тебя подставили. Расскажи мне все, как было. Полиция! Что за дверь дебильная? Рассказывай, как это ты вообще оказался. Че туда одиноку полез? Ребят, пять тысяч разменяйте. В команде надо работать, понимаешь? Мы с тобой не напарники, ясно? Да ладно, брось. Мы отлично компенсируем недостатки друг друга. Это какие же у меня недостатки? Свежак. Утром еще мяукла. Наш город болен. Его пожирает чума коррупции, алчности и беззакония. И я не, успокую, не успокоюсь, пока не выжгу эту заразу не... дотла. Как по-твоему, не слишком пафосно. Ты что творил? Ты же сам хотел сделать жизнь в нашем городе лучше. Ты хоть представляешь, сколько людей погибло? только еще погибнет.